Так, всем большой привет, на связи Евгений, продолжаем наш обучающий курс о платформе LP. Мы сами уже прошли первый урок, мы посмотрели на возможности данной платформы, что она вообще может делать, как она это может делать, поговорили про регистрацию, меню, тарифы и прочее. Все это мы с вами уже обсудили. Если вы случайно сейчас сюда попали и на этот ролик, да, во-первых, подпишитесь на канал, поставьте лайк. А в этом ролике мы с вами будем полностью смотреть на структуру личного кабинета, что здесь находится, какая кнопка за что отвечает. А в последующем мы уже будем переходить к редактору, к созданию страниц, к интеграциям, расширенным возможностям. Сегодня мы с вами познакомимся именно с самим меню, то есть с тем, что мы видим с вами на экране, то есть верхнее меню просто расположение кнопок, чтобы вы не боялись ничего никуда нажимать. И напоминаю, что а, в описании к этому ролику есть ссылка. А, вот на эту страничку, на этой страничке вы сможете зарегистрироваться на платформе LP и получить 14 дней приветственных. И по вот этой кнопке получить уроки вы подключитесь к телеграм-боту который будет вам отправлять а, все последующие уроки которые будут выходить и плюс а, там уже будет содержаться кнопка на другие мои бесплатные курсы которые вы сможете также пройти по другим платформам поэтому в бот обязательно подключайтесь и как только выходит новый урок я делаю объявление анонс в телеграме и вы его получите одним из первых либо одной из первых и сможете его пройти итак Переходим к меню, что мы с вами здесь видим, нас встречает плашка, то есть шапка нашего проекта В данном случае у меня тариф не оплачен, не обращайте на это внимания Если у вас тариф будет не оплачен и у вас будет не неприветственно 14 дней, а именно он закончится У вас будет висеть кнопочка оплатить тариф Для оплаты все очень просто, нажимаете на оплатить тариф, выбираете тариф Я рекомендую использовать бизнес тариф за 1390 рублей, то есть это текущий тариф, который я использовал а после чего нажимаете на продлить тариф и оплачиваете И все, дальше вы, соответственно, сможете с этим работать Возвращаемся обратно на нашу страничку а Что нас с вами здесь приветствует? Во-первых, сверху мы видим с вами проекты А Проекты — это условно папки то есть если у вас есть сайт разной тематики, разные школы, разные проекты, то вы можете под каждый из этих проектов создавать отдельную папку. И таким образом вы сможете сортировать все странички не просто огромным таким вот списком, как это сделано у меня, а просто по папке. То есть у вас есть папка, допустим, там школа 1, школа 2, школа 3. И все эти странички конкретно под проект вы сможете вкладывать именно в папку. То есть это максимально удобно. А блок страниц. Блок страниц ⁇ это основная, основной блок, который у вас открывается. Мы сейчас находимся именно в нем. Здесь видны все странички без какой-либо группировки. Но сразу же, пока мы находимся здесь, скажу вам что. Первое. У нас вот есть возможность сортировки Что за сортировка? То есть мы видим с вами все странички, которые у нас находятся Мы их можем сортировать по дате обновления То есть мы сами, когда редактируем что-то на страничке Мы можем поставить сортировку так Чтобы те странички, которые мы редактировали, то есть последними Именно они у нас отображались как... ну то есть по дате обновления Дальше мы можем фильтровать по названию В данном случае будет использоваться алфавитный порядок То есть А, Т, а К, я и по домину. То есть, если у вас здесь множество разных страниц, у вас разные домены, то у вас будет идти сортировка по доменам. То есть они у вас не будут в разнобой, да, то есть у вас, допустим, вот у меня написано таргет MLM. А у вас будет здесь написано там target MLM 1, Target MLM 2, таргет MLM3. И они все в перемешку. То сортировка по доменам сделает, сортирует все домены по доменам. То есть, у вас будут все домены, которые посвящены одному, потом все домены, которые освещены второму и третьему. Дальше у нас есть кнопка фильтрации, которая может ставить нам. Статусы страниц То есть странички могут быть в трех статусах Активные, то есть это активные, это которые прямо сейчас работают, на них может зайти либо человек, и они будут полностью функциональны. У нас могут быть остановленные, то есть это может быть любая страничка, которая находится в статусе «не запущена, То есть если человек на нее зайдет, будет написана ошибка 404, словно странички не существует, но она может существовать у вас в личном кабинете, но при этом она не будет работать. И есть архивный, Архив, это, можно сказать, это странички, которые вы отправляете в архив, и именно из архива их можно удалить. То есть можно сказать, что это корзина. Дальше, то есть, мы можем по ним сортировать. А в целом мы сами видим вот, таком, вот таким образом перечень всех страниц. Мы можем внизу нажать на кнопочку Создать новую страничку. Можем нажать на кнопочку Создать новую страничку вот здесь. А можем создать папку и вложить все эти папки в папку. То есть, у нас может быть проект с названием, может быть, еще дополнительно папки. И мы можем менять отображение блоков. То есть, у нас сейчас идет как бы лесенка, да, такие, то есть один под одним. А можем сделать таким вот образом, как квадратики. И, соответственно, при открытии страничек у нас также есть дополнительные опции То есть, смотрите, если мы ставим отображение вот таким образом То у нас у страниц становится меньше 10. То есть у нас есть настройки, действия и смотреть сводку а Смотреть сводку — это, получается, аналитика действия, Это разнообразные действия, совершенные со страничкой Если мы меняем вид обратно, то у нас появляется кнопка «Возможность открыть редактор» В котором мы редактируем нашу страничку Давайте я продемонстрирую это Открываем, Нажимаем на редактор, и у нас открывается редактор, в рамках которого мы можем формировать и обновлять любой из блоков Как я говорил, все блоки абсолютно двигаются, то есть у каждого из блока есть настройки Их можно менять местами, перетаскивать, то есть это все очень быстро и легко При этом ничего нигде не тормозит, все размеры меняются У блоков есть огромное количество разных стилей, то есть все это можно настроить Можно делать задний фон, каким вам хочется, образом и прочее Итак, дальше, что у нас с вами есть еще? То есть это то, что касается вот этой странички. У нас есть настройки, в данном случае настройки, это настройки конкретной странички, да, то есть мы можем создавать разные дополнительные данные, которые у нас подходят к, к меню, да, то есть, хотя, наверное, давайте мы с вами, когда будем работать с редактором, и настройки, сводка и статистика мы это уберем в отдельный урок Чтобы сейчас вам не было это слишком сложно да? То есть когда мы перейдем к редактору, мы посмотрим также и на настройки То есть просто знайте, что на уровне страницы у нас отображаются все действующие странички, с которыми мы работаем Дальше, что есть у нас еще? У нас есть кнопка интеграции Интеграция как раз таки это связь с внешними сервисами То есть уже писали в комментариях, можно ли делать рассылки через этот сервис Можно ли через сервис принимать оплаты да, можно, но не совсем в том формате, в котором вы понимаете, в котором вы подразумеваете. У нас есть интеграции с внешними сервисами. То есть нажимаем на добавить интеграцию. У нас есть, допустим, сервисы для e-mail рассылок. Это Unisender, GetResponse, это SendPulse, это Mailchimp, это AmoCRM, Bitrix. В данном случае они здесь AmoCRM и Bitrix. Относится также к email-рассылкам, потому что через них их тоже можно делать так это полноценная CRM-система Дальше, что, что еще можно сделать? Если мы нажмем на выбор системы интеграции, мы здесь видим огромное количество других как сказать, интеграций с другими сервисами, которые мы можем вами использовать Мы можем выбрать любую из них и, соответственно, дальше настраивать Что есть еще? У нас есть статистика В данном случае статистика у нас отображается либо по конкретной страничке То есть мы выбираем любую страничку, которая нас интересует и как раз смотрим вот те формы, которые мы с вами заполняем на страничке, когда пользователи нам оформляют, нажимают на кнопочки, оформляют нам какие-то заявки и прочее. Вот эти формы, все вот эти заполненные формы, они к нам попадают в раздел «Статистика». То есть мы можем их здесь отслеживать по, по ну, то есть количество регистрации также здесь будет видна конверсия страницы и другие метрики которые вы захотите установить то есть это именно не сама заявка а сколько было заявок то есть конверсия то есть если это будет сильно интересно напишите в комментариях я попробую вам продемонстрировать как это работает Дальше, заявки. Заявки как раз-таки это те заявки, которые пользователи нам оставляют на страничках. Допустим, вот у нас есть страничка, на этой страничке стоит кнопка регистрации, человек вводит в эту кнопку свои данные и их отправляет. То есть у нас одновременно эта информация записывается в статистику, как такой... Статистический показатель, что на страничке был один пользователь, и он оставил заявку Соответственно, конверсия странички составила, к примеру, 100% Но также сама заявка фиксируется в заявках И мы можем посмотреть каждую заявку а Давайте нажмем, допустим, добавить заявку И что мы с вами увидим? Когда было да, размещено конкретно время размещения заявки? Если вы просите данные у человека, а в данном случае имя, телефон, e-mail то вы будете видеть все эти данные. Давайте я просто сейчас напишу от балды что-нибудь там. Допустим, Евгений. Телефон напишем какой-нибудь вымышленный. Статус находится новый. И комментарии, ну, вот так просто сделаю. Страничку выберу, страничка. Вот таким образом у нас будет видна заявка. И у заявок есть статус, то есть вы можете с ними работать. И когда вы прорабатываете пользователя, вы можете менять статус по заявкам. И, соответственно, вы можете также менять, смотреть данные по заявкам, когда они были отправлены, за какой срок, и кто их отправлял с какой странички. Поэтому если у вас нет какой-то внешней системы CRM, вы сможете это сделать через данную платформу. А, и в данном случае последний блок — это домены, То есть, как мы с вами говорили, что если вы хотите, чтобы вам... Платформа предоставила домен, вы оплачиваете бизнес-тариф на один год, после чего у вас появляется возможность заказать себе домен. Также был вопрос в комментариях, что а какой домен, то есть я себе сам выбираю домен или мне вот какой-то дадут домен. Нет, вам открывается возможность купить любой домен, но его будет оплачивать платформа. Что это значит? Допустим, вот у меня есть проект Target MLM, конкретно в данном случае на данном платформе, и это тот домен, который я сам купил. И я его сюда припарковал. Но а, если вы оплачиваете тариф на год, вы можете через техподдержку попросить, чтобы вам купили вот такой домен и говорить какой. И если он свободен, допустим, там таргет MLM 2 или targetmlm млм там 24, а, там, не знаю, ру. Ну, неважно, я просто сейчас придумал какое-то слово такое странное. А, если он свободен, его для вас резервируют, его для вас покупают на один год. После чего вы паркуете этот домен у себя в платформе И теперь, когда пользователь будет заходить на ваш сайт У него будет открываться одна из тех страниц, которые вы укажете как главную И вы таким образом можете полностью сделать себе сайт То есть добавить домен, регистрацию домена, продление домена Также у нас есть еще дополнительное меню Это когда вы нажимаете на личный профиль У вас есть личные данные То есть те данные, которые вы вводили изначально от номер телефона, это почта Тарифный план, который вы используете, партнерская программа Пользователи – это те пользователи, которым вы даете доступ сюда То есть у вас может быть, допустим, менеджер по продажам, который будет пользоваться платформой И он будет забирать заявки да, у вас могут быть пользователи. Это могут быть какие-то контакты, которые вы загружаете Это может быть серия, услуга трансфера Трансфер – это когда вы берете какие-то сайты, которые уже есть на одном аккаунте И вы хотите их принести с этого аккаунта на другой аккаунт Ну, допустим, представим, что у вас есть заказчик вы сделали у себя страничку на сайте и хотите ее отправить заказчику. То есть, вот через услугу трансфера эту страничку можно будет отправить. Также здесь кнопки на базу знаний, на блог, на предложить идею, если вам есть что предложить. Обзор личного кабинета и обзор редактора. Но мы с вами только что на это посмотрели. То есть обзор личного кабинета то, что я вам продемонстрировал по вот этому меню. И обзор редактора. Кстати, мы сами займ... Про это мы с вами уже будем говорить на следующем уроке. Итак, резюмируем, что мы с вами смогли сегодня сделать. Первостепенно в прошлом ролике мы сами разбирали полностью устройство платформы и те функции, которые она может выполнять да, То есть это одновременно CRM-система, то есть через нее можно вести клиентов Она имеет в себе функцию интеграции с множеством разных сервисов и email-рассылок, и для приема оплаты и, оплаты, и прочего а также здесь есть функции AB-тестирования, мультилендинга, то есть в зависимости от переменных содержания сайта может меняться и прочее Сегодня мы с вами посмотрели полностью, где что находится в меню, какая кнопка за что отвечает А в следующем уроке мы с вами уже будем разбирать сам редактор, да, чтобы вы понимали просто как это работает Мы с вами будем работать с каким-нибудь из шаблонов, потому что у вас страниц, которые есть у меня, не будет, потому что я их себе сам создавал а вы, скорее всего, будете работать через шаблоны И вот мы сами как раз посмотрим, как работает редактор А как работают шаблоны и как что у нас редактируется И в последующих уроках мы уже посмотрим на какие-то более расширенные функции Итак, большое вам спасибо за просмотр Если вы еще не подписались на канал, обязательно подпишитесь прямо сейчас Это момент номер один Момент номер два, для получения бесплатных 14 дней приветственных, нажимаете на кнопку регистрации на платформе, либо на эту, либо на вот эту, либо также в боте будет кнопка, но чтобы не заморачиваться, нажимаете на кнопку регистрации на платформе, проходите регистрацию, нажимаете на получаете уроки, и бот вас привет, поприветствует и будет постепенно выдавать вам все уроки через меню. По платформе и вы сможете освоить ее абсолютно всю, и это абсолютно бесплатно. Плюс в боте есть кнопка на бесплатные уроки по другим платформам, поэтому там тоже есть много всего интересного, поэтому обязательно подпишитесь. Итак, лайк на видео, подписка, если есть вопросы, пишите, задавайте в комментариях к этому ролику. Большое спасибо за просмотр, меня зовут Евгений, увидимся в следующем уроке. Пока-пока.